Да? Угу. Поэтому межнационального здесь ничего нет. Здесь только требования у них. Восстановите статус наших угу. сил угу. угу. это Восстановите район угу. таркинский, угу. который существовал который угу. был упраздненный какие-то. Из гипаркации. государственного положения он сегодня а? юридического статуса не имеет. Угу. А был статус государства. Да. Шамхайство Тарковское вошло одно из немногих. Мы, ну, может быть, там кабардинские князья входили добровольно да? а Кумыки и шамхальство тарковск это государство Кумыков, которое известно с 4-5 века они воевали 300-400 лет с Россией и ни разу не потерпели военного поражения всегда побеждали, и у Карамзина это есть и в русских летописях и в истории официальной российской есть, что всегда Российская империя отходила, откатывалась mm -hmm. отсюда без результата. В результате, во времена Петра Первого, Петр Первый приехал со своей женой mm -hmm. во время персидского похода и заключил с Шамхалом Тарковским mm -hmm. да, договор дружбы и родства. И кумыки вошли в состав России совершенно добровольно, не как побежденные, а дипломатическим путем, mm -hmm. как государство. Mm -hmm зафиксировано во всех исторических uh -huh. хрониках. В результате они потеряли государство, потеряли uh -huh. землю, uh -huh. землю потеряли, а теперь э, стремительно теряет и вообще субъектность, как народ. Uh -huh. Понимаете? Вот uh -huh. вы же знаете uh -huh. чехарда «аварцы-даргинцы», «даргинцы-аварцы», «аварцы-даргинцы», «даргинцы-аварцы». Да, это уже чуть ли не как бы уже вошло в политический обиход, да, что вот этих должны с ними не дети, этих должны сменить дети. То есть кумырский народ уже как субъект политики даже не воспринимается на федеральном уровне. В результате что? Отнимают землю, отнимают статус. Что вызывает уже да, социальную жизнь? Какая, какая перспектива? Это же люди думают. Какая перспектива, как сохраниться как народ? Быть Если даже быть. земли нет? Нет будущего. Вопрос стоит быть или не быть. А скажите, а два года назад что, что было? тут стали поселяться вот просто нам сказали как бы что два года назад стали эти земли ну вот как бы кумыки захватывать незаконно стали эти земли это же кумыковские Из всех незаконных построек вот прошлый раз тоже было их незаконно переселили сюда все работников сюда приехали и прочее прочее здесь были те же самые заместители министра внутренних дел и так далее вот они приехали и Uh -huh. чтобы обеспечить снос незаконного строения, как uh -huh. было сформулировано. Uh -huh. да? А мы им показали. Вот кардиологический центр. Uh -huh. Незаконно построен. Узаконим как бы постфактум. Uh -huh. Вот мечеть. Uh -huh. Это первое, что, и единственное, что построили тортинцы, придя сюда. Uh -huh. Сказали, uh -huh. с чего начнем ломать? Mm -hmm. А кардиоцентр тоже построили Нет, это федерации страны. А домов тут нет пока, вот только это. Здесь из 195 а гектаров сегодня освоено более 95 гектаров земли. А, а чьи это вот земли, которые были? Это не такие. Это, вот, которые, это которые вот, купили, купили а которые были них, при деньгах да, да, и да. успели построить. А потом построить. У них, э, как бы, отняли право, получается, да? Да. Вот это да. Все Они этого с... права Но дома стоят. Да. А -а -а. Понятно. А вот с этим домом такая проблема. Этот дом стоит на 12 километров дальше по трассе, с левой стороны, на земле с по левой поселению. стороны. По документам? А -а -а! Этот дом стоит 13 километров дальше на левой стороне дороги. Это, Это федеральные земли, рекреационные земли, статус этих земель, сельхозного значения а, Документы на этот дом на землях последний на Чтобы вам как бы резюмировать, да, <opacity> требования таркинцев, <transforms> Во-первых, они сделали, создали э -э, садовое дачное. Коммерческие партнерства Общество Итарьки, Кахуар, Бурикен Создали структуру И требуют передать Эти земли им Хотя бы как датчик. Сегодня закон это позволяет сделать Землю лесного фонда Передавать То есть это шаг навстречу Чтобы хоть снизить Какую-то конфликтную да, Чтобы не было Все так плохо Второе, восстановить Таркинский район. Угу. Третье, с этого, наверное, нужно было начинать, это придать статус депортированных, репрессированных народов. То есть узаконить их... Таркинцам? Да. Угу. То есть де юре оформить их статус, угу. который был в 1944 году. Угу. Согласно закону о реабилитации репрессированных народов... Uh, пострадавшими и депортированными uh -huh. в результате этого считаются Лакцы uh -huh. Новолакского района uh -huh. считаются Аварцы то есть uh, понимаете да компенсация чеченцам uh -huh. идет, ведет за собой компенсацию всем остальным которых, которых поселили, поселили. поселили да. единственный кто туда не вошел uh -huh. это Таркинцы как, вот, население этих uh -huh. трех поселков uh -huh. народному собранию Дагестана нужно просто принять поправку к этому закону uh -huh. и в этот закон внести их статус все остальное получается автоматически uh -huh. народное собрание этого не делает и даже и не то что там не делает даже не хочет рассматривать uh -huh. даже в приватных беседах с членами народного собрания они говорят этот вопрос не поднимет uh -huh. Понятно. Без, этого, без этого все остальные меры они и не решающие проблемы Uh -huh. А вот сегодня тут что было? Сегодня, сегодня с утра приехал, приехал ОМОН. Здесь дежурит смена. Uh -huh. Постоянно общественный uh, контроль, общественный контроль обще... экологический контроль uh -huh. и прочее, прочее, прочее. Здесь постоянно uh -huh. дежурят люди. Uh -huh. Вот если здесь есть работники Кунта Калинского РУВД. Uh -huh которые здесь дежурят. Вы можете у них поинтересоваться. Может, они вам дадут статистику правонарушений. До того, как они сюда пришли и после. Здесь вот эта вот территория, где лесочек, там, это было самое злачное место в окрестностях Махачкалов. Что только там не происходило. С тех пор, как сюда пришли таркинцы, все тихо. Никаких правонарушений. Никаких э, убийств, никаких э, Горабей, ни грабежей, Люди отдыхают, ничего, округа, люди округа, отдыхают округа, округа. и все нормально. Угу. Сегодня с утра приехал какой-то ОМОН, несколько э, <coughs> автомобилей покрутились, постояли и уехали. Угу. Через некоторое время группа около 200 человек, угу. людей гражданских, угу. приехали сюда и устроили э, каменную войну. Начали забрасывать, человек 20, двадцать, 15 здесь было, uh -huh. молодежь начали забрасывать их камнями. Они начали? Они начали, uh -huh. конечно. Они приехали сюда uh -huh. и начали швырять камни и кричать, мы вас отсюда сейчас uh -huh. выгоним. Uh -huh. Ну, естественно, народ стал собираться. Uh -huh. Потом приехал ОМОН. Uh -huh. опять дополнительно uh -huh. разделил uh -huh. дерущихся. Здесь кровь пролилась, здесь головы разбиты камнями. Это мы не знаем. Угу. Во всяком случае, у нас никого вроде не арестовали. Угу. И вот эти 200 с лишним человек устроились эти беспорядки. Угу. Естественно, люди начали подъезжать из угу. оттуда Оттуда эта ситуация давно на слуху. Угу. Она уже как бы Озвучена и обсуждена, и круглые столы проводились, в том числе с участием администрации президента, и на форумах везде много обсуждений. Комиссия была при прошлом президенте создана. Все, все прекрасно знают, но никто не хочет подходить к решению этой проблемы. А в итоге что решили? Что Решу, в итоге решили, что вот здесь ОМОН, нужно? да, до выборов оставьте, мы после выборов будем решать. Uh -huh. Ну, я сразу... Uh -huh. да, сразу могу сказать, эти люди не верят. Uh -huh. uh -huh. Никакого Никому. Вот кто бы они сюда приходят, даже если сам Рамазан Гаджимурадович придет со всей своей положительной как бы историей, да, uh -huh. Uh -huh. предыдущей, uh -huh. да, если он, придя сюда, uh -huh. не... Прид предложит каких-то реальных конкретных шагов, uh -huh. здесь его даже слушать uh -huh. um, нельзя. Поп вас попросили не шуметь до выборов, чтобы Да, чтобы это так да, чтоб uh -huh. все прошло спокойно. Uh -huh. Мы допускаем, что это была провокация как раз-таки, чтобы навредить там Абдулатипову, испортить uh -huh. общий фон перед uh -huh. выборами. Мы uh -huh. это все прекрасно понимаем и допускаем, что это так. Uh -huh. Но, тем не менее, как бы это наш, наших намерений не меняет. Мы отсюда не уйдем ни под каким соусом, ни под какие выборы, ни под какие имена и фамилии.